Доброго времени суток, дамы и господа, с вами при Сегодня, среда, 9 марта, открылась новая глава в компании Зерит Мортис. И крафтеры, которые ранее крафтили легендарные заготовочки 4 ранга, 6 ранга, теперь получили крафт 7-го ранга. Собственно, что для этого нужно? Для этого нужна репутация, уважение хотя бы. Также требуется пройти главу компании. Глава компании довольно-таки быстрая и интересная, там два видосика даже покажут, один из них рейдовый, один обычный. Что получается, как это все реализуется. Крафтим частицу вечных, открываем свой крафт, выбираем четвертый уровень, в плюсик нажимаем и юзаем частицу вечных. И образом заготовка у нас становится седьмого ранга. На дека своего я уже выкрафтил два плаща. Собственно, все замечательно в этом плане. Тут вот и один плащик 291, и другой плащик тоже 291. Вообще что тут он не отображается. Ну да ладно, не суть. Собственно, что хочу вам предложить, аналогично, как мы делали с вами с 262 вещами, с бесплатным крафтом, аналогично мы сделаем и тут. Даже я вам покрафчу, почему бы и нет. В тот момент покрафтил, и в этот момент покрафчу. От вас только реагенты. Как это все выглядеть будет, давайте продемонстрирую. Дискордик, мой сервер. Ссылочка на то, что вы подсоединится, имеется в описании к видосику. Вкладка PVE-канал. Примерно как я написал, можете писать точно так же. Крафчу заготовки, седьмого ранга, плащ, альянс, гордуни и требуемые реагенты. То есть первая полоса это требуемые реагенты на сам плащ, а вторая полоса это требуемые реагенты на частицу вечных. В виде голды просто-напросто указаны траты на осколок и на нитки. Все просто. Так что действуйте, реализуйте, жду сообщений.